Всем ку, всем хай, с вами снова я, Даньях. В этом видео я покажу вам лучшую клиентскую сборку модов для Майнкрафта, которую сделал сам. Небольшое количество полезных и крутых модов, о которых мало кто знает. Если вы захотите скачать эту сборку, то ссылка на нее будет в описании. Ну что ж, не будем затягивать и приступим к видео. А начнем мы с того, что сортируем все моды по категориям, их всего 5. Базовые библиотеки, оптимизационные, визуальные, звуковые и облегчающие жизнь. В этом видео я вам не расскажу о некоторых библиотеках и оптимизационных модах, которые есть сборки сборке, просто потому что это ненужная вам информация, которая просто растянет ролик. Теперь мы можем перейти к самим модам. Итак, мод автохарвест. Это мод, который облегчит вам сельское хозяйство. Вы сможете также автоматически рыбачить, кормить животных, сажать растения, собирать растения и многое другое. На некоторых серверах этот мод считается запрещенным, поэтому в сборке также есть мод Replanter, который будет просто сажать растения на месте тех, которые вы собрали. В общем, очень полезный мод и советую вам его использовать. Следующий мод Better F3. Просто улучшает F3 и делает его более красивым и удобным. Следующий мод Blur. Он добавляет красивое размытие, которое вы видите при взаимодействии с блоками или интерьером. Его можно также изменить в настройках, сделать более сильным или более слабым. В общем, достаточно прикольный мод. Следующий мод знают немногие, однако он достаточно полезный. Это чат-калькулятор. Благодаря нему вы сможете в чате производить нужные вам числения, деления, умножения, вычитания и сожжения. Очень полезный мод, так как вам не надо открывать калькулятор на телефоне или в браузере, или просто на компьютере приложения. Просто пишите в чат, что вам нужно, и нажимайте тап, и вам покажется ответ в Следующий мод Dark Lighting Screen прокачает загрузочное меню, добавив темный вариант, однако это будет не слишком темный вариант, который нам предлагают разработчики. Также здесь внизу будет красная загрузочная полоска, что сделает загрузочное меню гораздо более прикольным. Мод Easier Village Trading, как понятное название, облегчит торговлю жителями. Вам не придется нажимать Shift или еще что-то, чтобы торговать, вы просто сразу нажимаете на предложение торговли и у вас она происходит автоматически. Мод Essential Это достаточно новый мод, о котором еще мало кто знает. Его изменения вы можете видеть прямо в самом главном меню. Когда вы зайдете, вы видите скин своего персонажа и несколько кнопок под ним. Первая кнопка Cosmetics, и она похожа на Market из Badric Edition. Здесь вы также сможете купить различные приколы для вашего скина, чтобы он стрелся круче. Также есть и бесплатные вещи, которые вы можете приобрести и улучшить свой скин, не платя деньги. В целом достаточно интересная вещь, а если она вам не нравится, вы можете отключить ее в настройках мода. Вторая кнопка «Friends» или же «Друзья». Благодаря ней вы сможете добавлять друзей, а также коммуницировать с ними через сообщения и создавать группы с ними. Очень прикольно, потому что не у всех есть «Дискорд» и так далее. В принципе, можете увидеть на каких серверах играет ваш друг, или пригласить друга даже свою одиночную игру, чтобы вам было что-то построить, пожелать и так далее. Третья кнопка «Аккаунт». Благодаря ней вы сможете добавить несколько аккаунтов и менять их, даже не перезаходя в игру. В принципе, достаточно прикольно и удобно, хоть есть и другие моды, которые добавляют эту фишку. Мод «Falling Leaves» добавляет анимацию падающих листьев с листвы. Можно регулировать настройках чистоту, размер листьев, с каких деревьев будет падать листьев с каких нет и так далее. Достаточно удобный мод, который также добавляет больше визуала и атмосферы в игру. В сборке есть два мода, связанные с просмотром прочности и информации о ваших инструментах. Это Dirability Viewer и Health Item Info. Благодаря первому сможете видеть, сколько прочности у вашей брони или инструментов. А при помощи второго вы сможете посмотреть, что у вас зачарован тот или иной инструмент. В сборке есть мод Horse Stats благодаря которому вы сможете посмотреть информацию о лошади и ее характеристики. Благодаря этому моду вам будет проще вывести самую лучшего лошадь. Мод Language Reload изменит меню выбора языка. Здесь вы сможете быстрее выбирать язык, а также просмотреть, какие у вас выбраны, что-то поменять, чтобы у вас еще быстрее все загружалось. Вот, ну, в принципе, простой мод, который изменит то, что и так должно быть в, в игре. Мод Nottingham Animations. Это анимации, которая будет видна только третьего лица. В когда вы забираетесь по лестнице или смотрите в карту. Следующий очень крутой и полезный мод, плейлист. Благодаря нему вы сможете прямо в игре включать нужный вам саундтрек из игры. целом очень круто, чтобы включить какую-нибудь музыку, например, в Мангром, Болоте или в «Веми Горах. Я лично очень люблю новую музыку, которую добавляют еще в 1.18-1.19. Она очень сильно прокачивает атмосферу. Но игра она далеко не всегда. Поэтому данный мод исправляет это, и вы сможете слушать вашу любимую музыку хоть постоянно. Кстати, в сборке есть моды, которые знают все, или которые слишком маленькие, чтобы рассказывать про них подробно. Так, например, есть чат лаг который убирает лаги чата. Копишот, который будет копировать скриншот, как только вы его сделали. Реплей-мод, про который все знают, и World Edit, про который тем более все знают. Также есть мод меню, который вам позволит просматривать список модов. Морчат History, который позволит вам смотреть больше истории чата. Ну а также Not Enough Crushes, благодаря которому ваша игра не будет крашиться и закрываться, а будет просто вылетать в главное меню. Следующий мод Shift Благодаря нему вы сможете переключаться между различными уровнями вашего инвентара, буквально при помощи стрелочек, очень удобно. И если вы не совсем поняли, что я имею в виду, то можете просто посмотреть на видео. Также можно двигать э, предмет в интере вправо либо влево, все тоже при помощи стрелочек. Шалкербокс тултип позволит вам просматривать содержимое шалкера, не открывая его. Все будет визуализировано и прикольно выглядеть. Это гораздо более удобнее и быстрее, чем тот вариант, который нам предлагают сами разработчики, то есть читать содержимое. Следующий мод очень малоизвестен, называется Spy Glass Inprumes. Благодаря ему вы сможете не таскать постоянно позорную трубу у себя в говной строчке инвентаря, тем самым засряя ее, а просто отложить куда-нибудь в... в далекий слот и просто по... нажимая клавишу активируйте. ее. А следующем моде вообще практически никто не знает. Он достаточно маленький, но крайне полезный. Называется Stair Auto Jump. Я думаю, многие знают, что когда у вас включен автоджамп, вы гораздо быстрее проходите по лестнице. Однако, автоджамп далеко не всегда удобен и часто мешает вам. мод решает этого, вы можете отключить автоджамп, но при прохождении сквозь лестницы вы будете двигаться быстрее. Благодаря моду StandHall вы сможете писать в чат различные символы, которые вы не можете просто так взять и написать. Вы можете отправить сердечко или еще какой-нибудь другой символ. Здесь доступны абсолютно все символы, которые есть в таблице Unicode. Кто не знает, что это погуляйте и поймете. Но символов тут реально очень много и благодаря этому вам будет проще общаться с другими людьми. Также, благодаря этому моду, вы сможете отправить символы не только в чат, но и в книге. Также вы сможете использовать различные другие фичи, например, очищать страницы, копировать их. Менять цвет, делать подчеркнутым, перечеркнутым, жирный фон и вообще тут очень много всего. В принципе, тоже очень полезно будет на всяких серверах, чтобы написать книгу, ну как-то выделить что-то или просто сделать ее банально красивее. В общем, очень крутой мод и добавляют очень много различных вещей. Мод Stylish Effects изменит отображение эффектов у вас на экране. Оно станет более современным, более гладким, более красивым. Также изменится торпежение в инвентаре, и в целом это выглядит достаточно неплохо. Если вам не нравится, вы сможете опять же этот мод просто убрать из э, сборки. Мод Time Display будет отображать вас в любом игру, всю информацию о том, Какое сейчас время в игре, сколько вы наиграли, какой сейчас день и сколько сейчас времени у вас. В принципе, полезно, если вы не хотите не играть слишком много в Minecraft, если у вас есть какие-то дела, чтобы вы не, так скажем, потеряли ваше время. Итак, последние два мода это Hyros Minimum и Hyros World Map. Я думаю, все о них знают и почему я не использую их. Дело в том, что у них очень похоже на Minecraft стилистика. Также очень гибкие настройки. В общем, я советую на эти моды, потому что они крайне вписываются в вашу игру. Ну что же, это все моды из моей сборки. Я надеюсь, вы нашли здесь очень много интересных и полезных модов, о которых вы не знали. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Также посмотрите другие мои видео. Я благодарен вам за просмотр. Ну что ж, всем удачи и всем пока.